Всем доброго времени, дорогие! Скоро в этом видео, через несколько минут, будет новая медитация на Валуне, которая посвящена исполнению наших желаний. Поэтому многие из вас уже заранее написали запросы. И учитывая ваши запросы, я делаю эту медитацию. Те же, кто будет смотреть в записи в другом времени. Эта медитация также очень важна, потому что помогает нам оставлять то, что нам мешает исполнять наши мечты, наши цели, наши желания. Поэтому она, ну как и, любая, как и любая медитация в новолуние, она достаточно актуальна и в другое время. Те, кто будет смотреть в ближайшие лунные дни и хочет вот прям присоединиться к созданию этой медитации, напишите, пожалуйста, ваши запросы в комментариях под этим видео, тем самым как бы заманифестируя, подтвердив свое вот такое намерение, что вам это важно. Важно, во-первых, задуматься да, над своим запросом. Уже идет реализация да, реализация процесса, реализация осознанности. да Также вы можете задуматься и как-то изменить свой запрос, тем самым уже начата работа, да, вот для самого себя. Вы его уточняете, или вы себя понимаете. И еще, когда он написан, да, и он виден людьми, которые ну, также и мной, которые с хорошими намерениями, да, с высокими вибрациями вас поддерживают. И вы сами еще читаете, да, его, это получается уже вот такое манифестирующее действие. Я прочитала ваши запросы. А, да, есть запросы про денежную, финансовую энергию, про любовь, замужество, вот такие темы а, Про тему реализации и нахождения своих талантов есть, а, То есть вот такие разные темы, и это говорит о том, да, вот какие мы люди разные И на период времени, насколько нам нужны какие-то разные вещи, да, вот Почему они важны для каждого из нас именно сейчас? Да? И был еще запрос от моей, моей давней клиентки Полины, которая в Америке. Она затрагивает такую тему, важную для нас, может быть, ну, не все ее описали, да, а про какие-то страхи сегодняшнего времени, про страх за будущее, вот как стать как избавиться да, именно от беспокойства, от страхов за здоровье, за близких, ну, вообще за, за обстановку. Это действительно очень важный вопрос, потому что когда мы живем в каком-то напряжении, страхе, мы перестаем мечтать, думать. О том, что сейчас нам хочется, какой хочется получить ресурс, и получается так, что приводит это к унынию, да, к депрессии. И очень важно для реализации, наверное, любого желания, любого намерения избавляться от всего мешающего, в данном случае вот от страха. Также, что еще может мешать исполнению наших желаний? Да, мы сегодня. Я обязательно постараюсь это вот вложить в медитацию. Поддерживаем вашими запросами, поддерживаем вашим ожиданиям, поддерживаем вот в потоке да, того, что это вот какая-то моя тоже реализация. И мое предназначение, да, могу сразу поделиться, что я буду в дороге, мне медитацию это немножко сложно записать везде, ну, как сказать, музыка или шум, или люди, так получилось то есть, вот как бы не просто, но я знаю, что я что вот это какая-то ну, вещь для меня нужная, да, это не обязанность а это вот что-то другое гораздо больше дойдущее да, от сердца из любви и еще хотела, ну, может быть одну минуточку уделить потому что, ну, во-первых, я в прекрасном месте в чудесном такое спокойное море, благодать и я тоже благодарна этому месту. И, может быть, это место, если я вот эту медитацию записываю здесь, тоже внесет да, какие-то силы, ресурс, и внесет вот в поток медитации свои такие вот вибрации, спокойствия. Да? И мне сейчас стало так хорошо, но, ну, то есть, вот как будто слезы накатываются, знаете, такое вот успокоение. И вы можете уже кто-то готовиться. Рекомендую вот в этой медитации позу лежа открытую позу сразу принять, постараться своим всем местам, которые где будет боль, просто принять их, сказать «Я принимаю тебя, я знаю, что ты есть, и я люблю тебя», чтобы как можно быстрее уже потом не шевелиться. Очень рекомендую вот руки открыть ну, примерно на 90 градусов, вот так вот, ну, в прямом, ну, как будто бы вы лежите, может быть, это напоминает позу, когда загораешь. И готовы принимать, вообще открыты в доверии. вот И минуточку еще уделю моменту присоединиться к тому, что что мешает исполнению да, наших каких-то намерений, планов. Ну, прежде всего, конечно, программы деструктивные, да, которые есть, которыми можно разбираться с психологом она можно самостоятельно, хотя, наверное, это очень трудно, да, все-таки нужны психологические упражнения. Также могут мешать страхи, о которых я сегодня говорила, и могут мешать какие-то вторичные выгоды. Есть такой метод, кратко я о нем скажу. Вот нужно представить, возьмем, например, деньги или любовь, такая достаточно часто распространенная тема. Вот почему люди в общем-то хотят какой-то большой финансовый поток, а ну, не могут, как сейчас принято говорить. В денежных марафонах там финансовый потолок и так далее не могут определенных моментов достичь нужно идти дальше и представить вот такое упражнение как всегда перед медитацией мы делаем какое-то упражнение представьте вот сейчас ваша мечту и какой ресурс она удовлетворяет представьте что все вы получили ну например денег или любви получили любимого замужества вот бывает, что нет детей, получили ребенка, получили вот другой какой-то финансовый объем, о котором вы мечтали, что вы чувствуете, какой у вас ресурс появился. Вот это очень важно, потому что мы идем за ресурсами. Когда хотим деньги, мы хотим, очень важно, о чем-то вот таком мечтать, ощущением бытия и именно какой ресурс хотеть. Тогда деньги приходят. Да? Ну, мы знаем, деньги приходят на желание, это тот же самый ресурс. Вот представьте, что у вас уже все есть, вот эта денежная сумма. Вот я, можно ее даже для наглядности сформировать в такой какой-то э, чувственный, ну вот шарик такой энергетический, ну, к примеру, да, у кого-то шарик, у кого-то не знаю, ромбик, квадратик, неважно. И вот это у вас уже есть. Какой ресурс к вам пришел? Что вы чувствуете? Например, стабильность, покой, да? Деньги очень у многих связаны именно с этим. Вот, возможно, в вашей жизни, очень часто так бывает, если разбирать, уже есть какая-то стабильность, уже есть какая-то работа. да, Она ну, не с таким вот большим объемом финансов, но она в то же время есть. Насчет денег тоже может быть, ну, вот продолжаем, например, денег, очень много ограничивающих установок и страхов, да, которые мы можем, могли сами набраться по жизни, которые передаются по роду, передаются вот тем общественным, тем обществом, в котором вы формировались, ну, из жизни, вот что, как сказать, к вам не приложит утюг горячий, не спросит, где лежат деньги, вот это из жизни, я работала юристом, это настоящий случай, когда там они лежали в бассейне, под бассейном их прятали люди, ну, бывает слишком много денег, уже не знают, куда их девать, вот, и в банках, и везде. И когда пришли эти люди, да, и все, и человек сказал, где деньги, может быть, вот такие какие-то страхи, потому что на деньги очень-очень много негативных установок, что, во-первых, Богатые – это не очень порядочные люди. Также, что деньги – это угроза, что их отберут, и потом вы опять расстроитесь. Вот. Эти страхи могут не мешать. И может быть, в вашей жизни уже есть та самая стабильность, которую вы хотите и с большими деньгами. Поэтому тут нужно посмотреть, именно, какой ресурс придет еще, которого точно сейчас нет. Также и про любовь. Замужество тоже может пугать очень, потому что много там всего может быть. Да? И в замужестве, так же, как и в больших деньгах, там много-много-много всего негатива. Люди разводятся, люди ругаются, люди дерутся. С ребенком вообще совершенно другая история. Да? Многие боятся детей, там тоже может огромный такой клубок ребенок, это же ответственность, это те же финансы, справлюсь ли я как мама или как папа. И поэтому посмотрите, найдите какой-то другой ресурс, но которого точно у вас сейчас нет. Да, получается, что у вас есть какая-то вторичная выгода, но очень трудно осознанно конечно, принять, чтобы не исполнять свою мечту. И сейчас мы в медитации тоже вот попробуем это сделать, да, чтобы вы там не трудились, свой мозг не взрывали, какая же у меня вообще вторичная выгода, чтобы не исполнять свое желание. Да? Звучит ужасно трудно самому это сделать абсолютно точно нужно вот какой-то помощник но сейчас пока вы со мной вот можете пробовать и найти такой ресурс который точно будет именно допустим вот с этим большим большим финансовым потоком с денежным и тогда вот это вот реально может исполниться и обязательно важно если есть ограничивающие установки и страхи, да, вот что там будет с большими деньгами, например, мне придется больше трудиться, а сейчас я могу расслабляться после пяти часов вечера, может быть, я вообще не работаю, да, и у меня есть, ну, какие-то небольшие деньги, я живу, ем гречку или что-то еще, ну, в принципе, я прекрасно живу на даче, я дышу свежим воздухом, а тогда мне придется ходить в офис и быть в этом городе, да, загазованном, вот, вот всякие такие вещи, и может быть, даже вы придете к тому, что не нужны вам эти деньги, что ваша жизнь прекрасна. Прекрасно. Это одно из того, наверное, чем я сейчас живу, что жизнь прекрасна всегда. Это одно из того, чем живут люди просветленные, то, что есть момент. И вообще вся жизнь – это, как сказать, как такая темнота и много возможностей в самом начале, темнота в завершении. и вот. В одном высказывании уж простите, что сегодня вот цитирую. Это не значит, что я там призываю кош. Ну, просто вот не откликнулось. Зачем же вы люди тогда так суетитесь, если сначала ничего нет, а потом ничего нет? Зачем так суетиться между? Да, можно просто наслаждаться. Это тоже вот об этом и тем не менее сегодняшняя медитация новолуния это возможность оставить в прошлом все ненужное все мешающее до да, нашему счастью а счастье у каждого понимание счастья у каждого свое да у кого-то оно связано с деньгами у кого-то с любовью у кого-то с предназначением у кого-то со спокойствием за свою семью да и поэтому сейчас я начинаю и ну, я опять много говорила, заговорилась в потоке, не планировала никакой речь. И я очень вас люблю. И вот такое ощущение, что вот я переполнена чувствами. сейчас такими добрыми, волшебными. Я вам их передаю. И сейчас мы скоро начинаем нашу медитацию. С любовью для вас, Юлия Сагайтис. Сейчас мы начинаем нашу медитацию на волне Я благодарю. Я благодарю Высшие Силы за то, что помогают мне, за то, что уделили меня такими способностями, и я могу чем то помогать людям, за то, что люди поддерживают меня и дают мне обратную связь, потому что я именно тот человек, которому нужна обратная связь. Все люди разные. Предлагаю сейчас вам устроиться поудобнее и совсем не обязательно вам очень приятно принимать козу открытой, можете пока закрыться и когда почувствуете, что вы готовы открыться, выпрямить свой позвоночник, закрыть глаза, просто сделайте это. Это ваша медитация, она наша общая, но также каждый индивидуальный для вас создает, из вас создает ее самостоятельно. Мы вместе и в то же время у нас есть свой индивидуальный каждого из вас поток. Поэтому доверяйте себе и своему телу. В теле хранится очень много информации, в том числе очень много древней информации. И сейчас у вас есть возможность. Есть возможность научиться чувствовать, понимать язык своего тела. И это очень поможет, в том числе для исполнения нашего желания. Сегодня мы можем просто расслабляться, да. Даже не трудиться психологически, не думать там о каких-то своих сложностях, о том, что я говорила в видео, откуда что идет. Мы просто вот в этой медитации можем расслабиться, довериться процессу. И пусть все произойдет без наших каких-то больших усилий. Потому что вот в новолуние расслабляться чтобы были новые силы для нового месяца вообще не только для нового месяца но дальше для дальнейшей жизни а то что много запросов которые я получаю, которые видно в комментариях конечно лучше писать в комментариях и лично говорит о том что что-то важное да какой-то важный период у нас у всех будет поэтому важно сейчас что мы с вами уже готовимся Готовимся своим телом, своим сердцем, да. К этому мы задумали, что мы хотим, и это тоже очень важно. И так мы расслабляемся, расстаемся со всем, что не нужно, со всем, что мешает, легко и просто, через медитацию, не напрягаемся и получаем удовольствие. Расслабляемся. Сейчас я Записываю вам на море. Если у меня будут какие-то посторонние сейчас шумы, медитации, пожалуйста, пусть каждый звук, какой-то лишний, кроме музыки, кроме шума, волн, все больше и больше вас погружает в самого себя. Любой лишний звук – это знак, что нужно еще больше расслабиться. И вы можете сделать прививок и вдох последовательность выдохать почувствовать расслабление своего тела почувствовать где тело напряжено обратить внимание на это место это отклик в теле возможно на те вопросы которые вы задавали на то что мешает прямо сейчас очень легко Сказать это место, я принимаю тебя, я знаю, что ты есть. Я люблю тебя и отпускаю тебя, ты свободна. И простые слова могут многое в вашей жизни. Я принимаю тебя, я знаю, что ты есть. Я люблю тебя и отпускаю тебя, ты свободна поблагодарите себе за то, что вы сейчас уделяете время себе, за то, что вы думаете о своей жизни. Просто за то, что вы есть. Скажите каждый себе сейчас слово или про себя. Я благодарю себя за то, что я есть в этом мире. И у меня есть место в этом мире. И этот мир принимает меня. Я могу этому миру. Это очень простые слова, которые дают много-много ресурсов для жизни. Очень постепенно и спокойно закрывайте свои глаза. А кто уже закрыл, расслабляете все больше и больше свои прекрасные глаза. которые много в уже видели, может быть, еще увидят. У плохое зрение, то ваши глаза просто теперь создают вам прекрасный образ. Вы также их можете сейчас расслаблять. Я сейчас посчитаю до трех. И когда я скажу три, ваши глаза будут уже очень тяжелыми. Если вы попробуете их открыть, они уже с трудом смогут открыть, ресницы слипаются, глаза расслабляются. Один, два, три. И вот ваши глаза уже крепко, крепко закрыты. Вам трудно, даже если вы очень захотите. Только лица расплываются, челюсть расслабляется. Вы ослабляете, ходим на и спокойно дышите. Ваш рот может быть открыт, спокойно на дыхании, мыши. Можете поднимаются, опускаются. Так в вашем живут Живот просто громче и расслаблен. Вот так же поднимаются, Вы полностью отдаете своему дыханию, чувствуете, как из носа выдох. Как дует небольшой воздух на ваши руки. Как прекрасная волна с диафрагмы на живота. помогает вам этом Просто наслаждайтесь. Наслаждайтесь собой. Наслаждайтесь дыханием. Позволяйте себе сейчас просто отдыхать. И не драться с сил. Это очень важно. Дыхание это и есть жизнь. Жизнь и есть дыхание. Вы делаете пробуть вдох, выдох. представляете себе сейчас на берегу какого-то прекрасного водоема, может быть, моря, а может быть, река. Таким течением горно, беспокойно, широкое или узкое, глубокое, или низкое. Представляете, такой водоем, в котором вы можете двигаться сейчас. У вас ждет прекрасный корабль. Такой, который вам нравится. Смотрите, это бескрайно, бескрайно, бескрайно, бескрайно, океан, океан возможностей. И возможно. Где нет никаких ограничений, только любовь. Любовь, любые возможности. Вы приближаетесь к этому водоему, к прекрасному миру. И к реке, большому озеру. То, что сейчас пришло к вам, это ваше. И вы видите очень красивый корабль. Может быть он огромный, как лайнер. А может быть маленький, как прекрасная лодочка парусная. У кого-то есть команда, которая вас ждет. А кто-то из вас очень возможно чувствует себя уверенным, что самостоятельно поведет свой корабль. Или легко ходите на палубу, заводите все нужные механизмы или залашки делает вашу команду. И вот уже вы чувствуете, как встречный ветер, бриз. ваше лицо. И у вас есть ощущение веры, надежды. И самое главное, ощущение легкости и удовольствия от путешествия. Жизнь состоит не только в ожидании, в исполнении желания. Она состоит в моментах каждой минуты, в каждой секунде, в каждой маленькой-маленькой частичке, которая меньше секунды. Это и есть жизнь. Жизнь это путешествие, от которого вы сможете дать каждый-каждый момент. И сейчас вы это делаете на своем корабле. И вы берете этот опыт к себе в жизнь. Делаете приговор этот вдох и выдох. Не спеша, спокойно, все больше и больше погружаясь в постоянно, как во сне. Ваши руки и ноги расслабляются, плечи расправляются. Стена становится мягкой, мягкой, а позвоночник ваш становится свободным. Свобода, всех забот. Ивоночник это символ жизненного пути. Сейчас вы можете позволить и расслабиться. И отдохнуть. Жизнь идет для вас наилучшим образом. Вся на в позвоночник и каких-то проблема. кораблике который уже мчит на всех сторонах подпитный ветер помогает вам вы понимаете что жизнь вас поддерживает это кораблик вашей жизни который ничи в игре вы видите золотое солнышко прекрасное прекрасное солнышко которое делает ваши паруса золотыми все больше и больше золотым. И вот вы уже понимаете, что ваш парадок становится золотым и чуть касается воды, как будто взлетает, как волшебный. Вы уже не чувствуете скорости, а просто ощущаете удовольствие от этого уверенного, золотого полета. полета над водой и наслаждаетесь. Вместе с помощью ваших желаний и почувствуйте в себе уверенность, почувствовать в себе сейчас это состояние золотого полета, состояние уверенности, при котором любое желание, любая мечта, любые намерения исполняется. В золотом потоке исполняются любые мечты. И если хотите, вы можете представить сейчас, как увидеть впереди, продолжая лететь на этом золотом корабле, исполнение своих важных планов, целей, желаний. Как они исполняются, как это все легко и прекрасно, и почувствовать свои, что очень важно, эмоции. Свою вибрации, свою энергетику. Вот что вы чувствуете, когда это все исполняется, уверена что вы становитесь еще более счастливыми. И продолжаете этот прекрасный, прекрасный полет на вашем золотом корабле, который поднимается все выше и выше, и незаметно для вас. Вы покидаете сквозь облака на этом корабле, землю и устремляетесь к бесконечной возможности космоса. В любое направление сейчас вы можете выбрать, повернуть свой штурвал. Выбирайте самое приятное для вас направление. Без страха, оставляя страх где-то позади, где-то далеко на земле, без опасений, без ненужных установок, ограничивающих, что может что-то плохое случиться. Все. На этом корабле вместе с вами нет ни страхов, ни установок. Вы все оставили в прошлом. Где-то там, на земле, возможно, каким-то людям для развития еще это пригодится. Но вам это точно уже не нужно. Поэтому выбирайте любое направление для вашего счастья. Ваш корабль летит с огромной скоростью. Но с другой стороны, вы не чувствуете этой скорости чувствуете состояние невесомости и вечности и вы наслаждаетесь этим процессом вы наслаждаетесь этим процессом уверенности вечности и стабильности вы можете остановиться на какой-то планете и взять для себя там Какие-то волшебные, нужные вещи, ресурсы, предметы. Может быть это будут цветочки, камушки, какая-то вода, какие-то кристаллы или что-то такое фантастическое для исполнения сейчас. Это желание, которое вы загадали на медитации. Вы можете взять на этой нашей планете на которой вы сейчас оказались все, что с собой. Огромное-огромное количество. Представьте, что все, что вы видели, взяли, все помещается на этот корабль. Каким-то волшебным образом. Вот просто представьте, да, снимите свои ограничения, которые очень часто мешают. Говорят, что-то не получится, что-то не успеем, да, просто вот. Снимайте эти ограничения, что очень-очень важно. И представьте сейчас, как вы поместили все, что хотите, на свой корабль и движетесь дальше. Вы еще больше возможностей. Возможно, вас окружает красивая планета или звезд, а возможно, просто темный космос. Иногда очень полезно побыть в состоянии ничто. В состоянии темноты, в состоянии возможностей. Бесконечных возможностей. В любой момент может появиться дружественный корабль, или красивая планета, или летящая звезда. Возможности безграничны. Побыть в доверии, в состоянии темноты и безграничных возможностей – это очень-очень большой-большой ресурс. Вы можете сейчас забирать по полной. В этой медитации, в этой присед. Просто наслаждаться бесконечным космосом. Вы можете найти любое место для себя, повернуть в любую сторону. Место возможности безграничных. И вот вы уже чувствуете, что вы сами стали какой то кометой или звездой взяли все с собой, и корабль превратился в комету. И вы летите по направлению к своей планете, наполненная и приносящее другим, которые сейчас делают эту медитацию другим людям, или которые просто смотрят в небо исполнение желаний. И есть та самая звезда, которая исполняет желания. пожалуйста, почувствуйте всю силу, мощь и всю волшебность в себя. Я звезда, я комета. И наслаждайтесь полетом, приближаясь к своей любимой, к нашей любимой планете Земля. Сверкая, исполняя не только свои желания, исполняя желания других людей который увидит вас, а увидит вас и почувствует, и узнает, и также послушает эту медитацию именно тех, кому это действительно нужно, кто находится в таком же потоке. Будьте сейчас звезда, вы звезда, звезда, исполняющая желания, звезда, вы можете сказать, звезда счастья, я звезда возможностей, я звезда удачи, я звезда необыкновенного волшебства, я звезда доброго, я сияющая звезда красоты, я самое прекрасное создание на свете. Наслаждайтесь этим полетом. И те, кто готов, вы можете очень спокойно и медленно продолжать опускаться к своему дому, к своему месту медитации, в полете загадывать еще какие-то желания. Возможно, у вас пришли новые, и вы бесконечно можете загадывать, думать о своих новых планах и целях. Все это будет забываться и спокойно и медленно возвращаться. А кому хочется полетать еще, позвольте себе этот полет к своему месту медитации. Когда вы захотите вернуться, просто делайте три глубоких вдоха и выдоха. Я благодарю вас за то, что вы были со мной в этом прекрасном потоке путешествии, ресурсном, которые изменит теперь вашу жизнь к лучшему и наполнит ее счастьем, исполнением ваших всех желаний с любовью для вас, Юлия Сагайтис. Я записала медитацию, у меня тогда <пят> такое сильное наполнение я хотела вам передать. Ветер и, знаете, даже проплакалась. Вот я чувствую, что медитация очень сильная. Я всех люблю. Дорогие мои сердечки. Мои сердечки сердечки, сердечки из моего сердца. Посылаю вам поток на исполнение желаний, любви, счастья. Спасибо, что вы есть, дорогие. Люблю вас.